Приветствую вас друзья, любители живописи. В этом видео покажу, как написать цветы в классическом стиле, но практически за один сеанс. Объясню. В классическом, подразумевается многослойность, чтобы добиться глубины цвета. Тонкие прописки, которые должны писаться по высохшей поверхности и тому подобное. Только на все это нужно время, особенно для межслойных просушек. В моем распоряжении было всего 5 дней, два из которых нужно было оставить для подсыхания картины чтобы подарить ее на день рождения. Полностью просушить за короткое время не получится. Но, чтобы краска не мазала руки имениннику, такой способ есть. Писать буду букет тюльпанов. Вот фотография для сюжета и общего колорита. В предыдущем ролике я показывал, как я пробовал писать тюльпаны разных мастей с кожаной кистью. Вот фотка самих цветов. Все это нужно объединить в одно единое целое. Но, по ходу кое-что будет меняться. Особенно интересно, покажу, как изменить цвет предмета, лессировкой по мокрому. Итак, день первый. Краска. Марс желтый прозрачный. Жесткая кисть. Растворитель вайспирит. spirit Можно любой, который быстро улетучивается. В данном случае, нужно лишь сбить белизну холста. Жидко разбавляю Марс желтый, и втираю его жесткой кистью в поверхность холста. Так как рисунок был сделан, на, был сделан по акриловому грунту, то карандашный рисунок или копирку следовало бы закрепить, но ну, хотя бы тонким слоем акрила. Но я в спешке этого не сделал. А значит рисунок, при втирании масляной краски, смазывался. Получается некая грязь. Ничего страшного. При написании этой картины, я буду указывать примерное время, потраченное на работу на закраску холста ушло минут 10-15. В аспириту примерно хватило полчаса, чтобы, чтобы он испарился. Далее, той же краской на растворителе, я прошелся еще раз по темным местам картины. На это ушло минут 20. Начал писать картину уже вечером, так как впереди была сонная ночь, за которую разбавленная краска, втертая в холст, хорошо впиталась и почти просохла. К тому же марсы сами по себе сохнут быстро, тем более в тонком слое. Также эта имприматура закрепила рисунок и далее он уже не будет смазываться. День 2. Утро. Сегодня нужно успеть сделать цветной подмалевок. Краски. Тровяная зеленая, кобальт синий, спектральный, хотя можно любой кобальт использовать. Сиена жженая, краплаки красный и розовый, прозрачные. Кадмии красный и желтый, и белил титановый. Никакие колеры изначально замешиваться на палитре не будут. Палитра будет составляться по ходу работы, но в основном кисть макается в чистые цвета красок, иногда не промывая ее. Тем самым грязь, которую можно замешать на палитре, замешается сразу на холсте. Вот пример. Кисть макается в сиену сженую, затем в травяную зеленую и практически сразу наносится на холст. Пока смотрите, как я мажу, скажу об этих красках. Сиена одна однопигментная краска, то есть чистая, без всяких примесей, полупрозрачная. Травяная зеленая – прозрачная краска, состоит из двух пигментов. Тем не менее, эта зеленая краска одна из моих любимых. Она хорошо себя зарекомендовала в моей практике. В чистом виде, она прекрасно лессирует светлые поверхности. В зависимости от цвета подложки, дает различные зеленые оттенки. Советую посмотреть ролик по травяной зеленой на моем канале. Ролик называется Натюрморт, Вильям Ван Эльст, чернее черного, теория одной краски. Или ролик пишем на Натюрморт с красным бархатом. В принципе, эти картины держатся именно на травяной зеленой. Этой смесью замазываю фон, очень тонко, мазочками. Повторяю, мазочками, но не пастозными, а прозрачными. Краски сами по себе прозрачные, но я еще немного разбавляю их, макая кисть в баночку, в которой находится разбавитель. Но необычный. Этот растворитель дает более быстрое высыхание красок, нежели если соблюдать принцип от тощего к жирному. Это когда начинаешь со растворителя, постепенно переходишь на масло, затем на масло с лаком и впоследствии вообще на один лак. Как вы знаете, домарный лак высыхает быстро. Уже часа через три, может быть пять, он не будет лепнуть к пальцам. Но писать на чистом лаке, в начале картины, очень затруднительно, так как лак будет схватываться, а кисть будет тормозить. Поэтому, я составил двойник, масло плюс лак. Масло затормозит моментальное схватывание лака и цветной подмалевок, будет проще написать. Стол и ваза для цветов, с сиеной жженой. Когда фон и стол были подмалеваны, я ввел белило в правый угол фона, постепенно растушевывая их к, э, к темной левой части фона. Белило смешивались с сырой краской фона, и получался зеленоватый коричневый такой светлый оттенок. Драпировка, которая справа на картине. Для нее используются две краски, сиена жженая, и кадми красная. В темных местах складок вводится чистая краска кобальт синий. Также, кисть особо не промывается, а лишь макается в разбавитель, в котором большая часть лака. Вначале я говорил, что лак используется в основном для ускоренного, для ускоренного высыхания краски. Э, пока смотрите, как я, мажу, как я мажу драпировку, расскажу о ней одну фишку. Уже на фото меня устраивала эта штора как классический вариант драпировки, но не устраивал цвет. Цвет красно-бордовый много брал на себя внимание, как бы вылезал вперед. Тем не менее, я продолжу писать ее в этом колере. Как я изменил драпировку, расскажу и покажу позже. Но забегая вперед, скажу, что при изменении цвета на противоположный по цветовому кругу, именно красный придаст глубину, но об этом позже. Вначале я говорил, что тюльпаны нужно нарисовать различные, и по строению, и по цвету, ну в, общем, ну в общем, из разных букетов. Вот например, два верхних и один левый цветочки будут оранжевые. Для их подложки использовались кадмий красный и кадмий желтый. Листва тюльпанов, это кобальт синий и травяная зеленая. Также кисть не особо промывается, а лезет то в одну краску, то в другую, при этом макаясь в растворитель с лаком. Красные тюльпаны, это чистые краплаки, красный и розовые. Кисть для подмаревки пока плоская. Я пока не прописываю лепесточки, прожелки цветов, а лишь набираю красочную массу. Но не сплошным закрасом, а так, чтобы оставалась желтоватая имприматура из предыдущего слоя. Яблоко и груша, слева на столе, это тоже кадмии, красный и желтый. Соответственно, на яблоке больше красной, а на груши желтой краски. Вино в бокале, тоже кадмии больше желтой и капельку травяной зеленой. Еще раз повторюсь, это еще не детальное письмо, а лишь набор цветовых масс. Но тем не менее, постепенно набираю темноту теней. Здесь тоже используются чистые краски, но ложась повторно, они затемняют предыдущий закрас. Например, тени на столе под предметами. Это сиеножжены, также на листьях травяная, зеленая и кобальт синий. В общем, смотрите, все поймете. Палитру видно. В этом же сеансе, обозначил листья цветов. Краска, которая используется, травяная зеленая и кубльт синий, для темных мест листьев. Светлые места листьев остаются пока желтоватыми, от предыдущего слоя. и постепенно, где можно, я работаю с белилами, то есть, уже пишу самые светлые места, например, блики, внутренние прожилки центральных тюльпанов, плетение на салфетки, которые под вазы и тому подобное. Белила сохнут долго, поэтому тут обязательно подмешиваю разбавитель из лака и наношу, как можно тоньше на холст. Виноград. Белила с кабелькой кобальта синего. В рефлексе ягоды – чистые белила. После рефлекса подкрасим желтым цветом. Можно, конечно, сразу смешивать желтый оттенок для рефлекса, но тогда он станет матовым и не будет светиться, как прозрачный. Поэтому, пока белила, плавно потушевываю к собственной тени ягоды. Темные, глубокие места грозди – это сиена сженая и немножко кобальт синий. Для украшения тюльпанов используются два краплака в чистом виде: красный и розовый. Вот на таком подмалевке, и уже с некоторыми прописками, я остановился. По времени с этим подмалевком я проработал часов 5-7. До следующего сеанса оставалось примерно 15 часов. День третий, утро. Первое, что я сделал, это еще добавил лака в двойник. Получилось примерно 4-5 частей лака на одну часть масла. После попробовал поверхность на просушку пальцем и скажу. Лаковый растворитель сделал свое дело. Картина почти была сухая, кроме мест, где были нанесены белила. А вот там, где больше коричневого цвета, все просохло почти полностью. Я начал именно с фона. Еще раз прошелся по фону темной смесью. Сиена сженая и травяная зеленая. Краплаками усиливал прожилки на красных тюльпанах. Естественно, краплак с еще не просохшими белилами высветлялся и становился розовым. Смотрите, думаю все поймете сами. И вот, наконец, разглядывая картину, мне таки не давала покоя красная драпировка. Краплак, которым была написана эта штора, сохнет долго. Но с добавлением сиены женой и также на лаковом растворителе, драпировка высохла. Но все-таки был небольшой отлип, пробуя пальцем. Я решил изменить цвет драпировки. Привести ее к одному знаменателю с фоном. То есть, фоновой краской, сиена жжёная и травяная зеленая стал закрашивать штору. Пока не знал что получится, но рискнул. Обратите внимание, на драпировке перебелены светлые места. Это было сделано для будущей красной лессировки. Ну какая разница, пусть будет зеленоватая. Тут меня пугал один момент, а именно, не будет ли смешиваться верхний зеленый слой с предыдущим красным. Если будет, это беда. Два противоположных цвета, просто погасят друг друга и получится непонятно грязный колер. Я стал быстро работать, стараясь не мазёк по одному месту долго, чтобы растворитель не поднял предыдущий слой. Кисть широкая, мягкая, без всякого нажима, легко закрашивал красное зеленым, но красное просвечивало сквозь тонкий зеленый закрас и лишь в белильных местах, проявлялась чистая зелень. Увы, на моих глазах происходило чудо. Драпировка превращалась в зеленую, но получался глубокий цвет. Я знаю, что вся живопись строится на, про на противоположностях. Например, теплые тени, холодный свет, и наоборот, и так далее. Но я впервые попробовал использовать противоположный цвет, как подложку под верхний слой. В итоге, драпировка не стала вылезать вперед. Ну и конечно, я не могу описать свои чувства от такого эксперимента. Оказалось, можно, а иногда и нужно совмещать несовместимое. Не только рядом, но и в слоях. Спасибо тебе, драпировочка. Дала призадуматься. Дальше все просто. Вазу полностью прошелся соседний жюлье прозрачно на лаковом растворителе, и прямо по сырому нарисовал кадмием желтым узор на вазе. Рефлекс винограда подкрасил индийский желтый. Уточнил рисунок прожилок на тюльпанах, но ну, это краплаками. Вот финал на Тюрморт с тюльпанами. Осталось два дня на просушку. На весь этот сеанс ушло часов 5-6. В запасе на просушку, в общем, я уже говорил, оставалось два с половиной дня. Отлично. Через день, я снова взглянул на картину и решил приукрасить драпировку в стиле портьеры или атласа. Короче, я не знаю как, как называется эта тряпка. Она показалась мне скучноватой. Стал рисовать узор на драпировке. Но тогда, подумал я, останется мало времени для просушки. И тут на выручку пришел чисто лессировочный прием. А именно, небольшие площади можно лессировать на чистом лаке. Также на нем можно дорисовывать мелкие детали. Лак за 24 часа высохнет без проблем. Вот финал законченной картины в подарок имениннице. Вывод. Первое. Так как два сеанса писались на двойнике, в большинстве которого присутствовал лак, картина высохла быстро. Второе. Картина в финале практически не имела жухлых участков. Это хорошо. Но писать на чистом лаке можно лишь маленькие площади или мелкие детали. Ну и третье. Все можно написать в короткие сроки, если это очень нужно, если захотеть. Одно лишь условие. Нельзя писать пастозно. Только тонкослойное письмо на лаковом растворителе дает гарантию быстрого подсыхания. Я сказал подсыхание, а не полного высыхания. Подарить картину на день рождения получилось. Успел. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч.